Недавно в НАСА сообщили о том, что к Земле приближается крупнейший астероид со времен начала систематических наблюдений Американского космического агентства. Отмечалось, что Флоренс окажется на минимальном удалении от планеты 1 сентября 2017 года. В диаметре он достигает 5 километров. Этот астероид он пролетает достаточно далеко и нужно говорить о том, что он один из крупнейших, которые проходят рядом с Землей, то есть близкоземные астероиды. Ну и, соответственно, он нам никак не угрожает. И потом угрожать, по крайней мере, по тому, что э, считают небесной механики, не будет. Если, конечно, его орбита не изменится. Потому что орбита у астероидов может измениться под действием э, внешних факторов. Сегодня существует около 15 тысяч астероидов, считающихся близко расположенными к Земле. Но стоит отметить, что именно астероид Флоренс интересен своими габаритами километров по сравнению с другими астероидами ну прошлыми но этот астероид я еще раз повторяю самый интересное он пролетает приблизительно на расстоянии 7 миллионов километров я хочу сказать что это как раз а, так называемой эллиптичной земли то есть нас эллиптичной земли если рассматривать орбиту нашей земли вокруг солнца то это если мы нарисуем будет круг всего лишь 7 миллионов километров это как раз это разница, которая наша Земля проходит как бы по эллиптической орбите. Астероид Флоренс сближался с планетой в 1890 году, а был открыт в 1981 году. В 2017 году его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября в созвездиях южной рыбы, козерога, водолея и дельфина. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюс.